Лимит на чиновников украинского происхождения. Ну, скажем, Кабмин не имеет права проводить заседания, если в его составе иностранцев меньше, чем местных. А если среди импортных министров нет хотя бы двух-трех грузин, вообще надо считать правительство недееспособным. Порошенко так любит своих сограждан и, видимо, настолько хорошо их изучил, что уверен, иностранные легионеры – вот кто спасет страну от коррупции, поскольку взяткам чужие генетически не предрасположены, в отличие, мол, от своих. И вот с этими своими, по мнению Порошенко, прирожденными взяточниками придумал он методы борьбы и придумку свою изложил. Разрешила ввод иностранных войск на территорию Украины. А Петр Порошенко в своем обращении к народным депутатам говорил, нужно перевооружаться и вкладывать больше денег в оборону. Военным посоветовал готовиться к полномасштабной операции и снова подчеркивал, диалог возможен только с украинским Донбассом. И мы прагнем и готовы. Мы стремимся и готовы хоть сегодня восстановить все экономические связи с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, снять все внутренние барьеры и ограничения для людей и товаров, но при условии, что Украина восстановит контроль над внешней границей. На территории Украины находятся 14 российских боевых тактических групп, численностью более 9 тысяч военнослужащих. Донбасс превратили в испытательный военный полигон для нужд российской армии. Снова кадровые перестановки. Уволен глава миграционной службы страны Сергей Радутный. До сих пор не введен безвизовый режим с ЕС. Его вина. А в новичках снова грузинские легионеры. Экус Гулат Порошенко видит главой новой полиции Украины. Начато принятие законов, которые регламентируют реформы Министерства внутренних дел. Они отделяют силовые функции от политических, создают муниципальную стражу и новую полицию. И, к слову, ее будущим руководителем я вижу такого человека, как Эка Сгуладзе. Сейчас она заместитель главы МВД. На родине, в Грузии, Сгуладзе называли «гестапо в юбке» за жестокую политику в местных тюрьмах. Она, человек Саакашвили, сторонница масштабных и стремительных реформ. Однажды ночью уволила сразу 15 тысяч сотрудников ГАИ. Мы действовали очень агрессивно первый год. Мы арестовывали, арестовывали, арестовывали. И делали это публично, при камерах, некрасиво. Это было унизительно для всех. Словно для галочки и между делом Порошенко критикует Раду, Кабмин, а себя без скромности сравнивает то с Теодором Рузвельтом, говоря о демонополизации. Российские компании, давайте все разом попросим не турбовать То с поваром, а свои реформы с блюдами, которые вот-вот подоспеют. Порошенко намекнул, к осени состав Кабмина может измениться. Говорил президент и о децентрализации власти на Украине. Арсений Ценюк позже прямо заявил, стране нужна новая конституция. Премьер-министр высказался за проведение референдума, на котором и будет принят главный закон страны. В то время как политика Киева превращается в большой комикс, где молниеносно меняются картинки, одна абсурднее другой, на Украине выпускают национальные комиксы для детей. Абзар, Киборг и Укроп сражаются с колорадами и двуглавыми орлами-людоедами. Учебники войны с картинками уже издали тиражом 2000 экземпляров. Ксения Колчин, Максим Колесников, Александр Чуканов Елизавета Березкина. Вести из Киева. Сегодня президент Украины в Верховной Раде сыпал перлами. В сюжет точно все не вместить, и вот и то из того, что не вошло. Цитата от Порошенко эскалаторы, которые в течение нескольких десятков лет транспортировали грузы с деньгами наверх, остановлены и демонтированы. Тут, правда, не совсем логично. А что ж тогда гоняться за взяточниками, если с коррупцией покончено? Спросим это у Владимира Олейника, депутата Верховной Рады 5, 6 и 7 созыва. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот действительно, о коррупции говорилось очень много. В общем, мы много говорим о том, что происходит на Украине с коррупцией. Информация приходит оттуда. Вы много что знаете. Для кого вообще говорилось о том, что с коррупцией почти покончено, но надо бороться. Ну не для своих, свои же все понимают, для кого, для Запада, что мол, мы выполняем требования. Ну, безусловно, я вам скажу откровенно, Пирошенко должен дать сигнал о том, что страна двигается в сторону европейского вектора развития, европейских стандартов, но на деле ситуация совершенно другая. И он как бывший член правительства в команде Януковича очень хорошо знает о каких коррупционных схемах идет речь. Я приведу вам небольшой пример. Когда у нас была дискуссия с Петром Алексеевичем в прямом эфире, это свобода слова, и я выступая с экрана сказал ему, что не так плохо дела идут у вас, Петр Алексеевич, у вашего предприятия то. В, тысячу, в 2013 году. Потому что, когда вы стали министром правительства э, Азарова в 2012 году в марте месяца, Форбес зарегистрировал вас, э, ваше состояние около 900 миллионов. А когда вы в октябре завершили э, правительство карьеру, то Форбес зарегистрировал состояние 1 миллиард 700. Поэтому безусловно, без административного ресурса такие ну, большие получения пробелей невозможно. Ну, смотреть по поводу административного ресурса, ведь Порошенко и сегодня в том числе гордо так заявил, что он абсолютно чист, что вот его слова, что он лично профинансировал свою президентскую кампанию, а ни от кого он не зависит, и никому, кроме украинского народа, не обязан это его слова. Но мы знаем, что Фиртош, например, конкретно сказал, что он финансировал эти компании, в том числе и мерскую компанию Кличко. Скажите, пожалуйста, но ведь э, мы понимаем, что он и не отказывается от своих предприятий, при этом борется с, с олигархами. Э, почему Порошенко имеет, э, ну скажем так, такую возможность, такое нахальство говорить о том, чего нет на самом деле? Как вам кажется, почему? Знаете, я даже, вот когда он говорил об этом, я даже поймал себя на мысли, почему не сказал, эти руки никогда ничего не воровали. Это его говорил предшественник, куми товарищ Ющенко. Э, вероятно, это стиль подачи материала для того, для того, чтобы убедить народ, но делать совершенно обратное. Потому что не было достойной реакции на заявление Фирташа, а там была поддержка не только моральная, но и финансовая, что это неправда, это уже было сказано в суде. И он не прокомментировал, так как должен прокомментировать честный президент, который бы сказал, что это неправда. Ну, гневно так да. хотя бы Да, потому что это серьезное обвинение. Во-вторых, американские средства массовой информации указали, что нынешний президент – коррупционер. Это относительно земельных, таких очень интересных участков да, в центре, центре да, Киева, но никакой реакции. Поэтому надо начинать с себя. Пока президент не будет начинать с себя, он никакой не имеет перспектив в борьбе с коррупцией в отношении других подчиненных. Вы достаточно много слышали речи президентских, ну не только, конечно же, порошенковских, будучи депутатом Верховной Рады. Вот эта речь, она хоть чем-то поразила вас или вы абсолютно все, что ожидали, то и услышали? Нет, не поразило. Почему? Потому что послание – это э, перечень тех вопросов, которые стоят перед государством, вызовов, которые стоят. Это, безусловно, механизмы реализации этих задач. И прежде всего украинский народ и вообще все европейское сообщество ждало ответа на вопрос мира. Помните, первый год, год назад он сказал, за несколько часов. Сегодня мы услышали другое – блокада. Экономическая блокада – ДНР, ЛНР, это говорит о том, что Порошенко не президент всей Украины. Он не является отцом, который бы в равной мере относился ко всем гражданам одинаково. И второе, он же не является гарантом Конституции. Смотрите, э, буквально с 1 июня э, все пенсии отменены специально, это чернобыльские, это пенсии детей войны и так далее. А в соответствии с законом нельзя принимать решения, которые ухудшают э, то право, которое имели граждане до этого. Поэтому он не выступает гарантом Конституции. Он Но является, Он вряд ли является президентом посуд... в том понимании, которое мы должны говорить о президенте в страны. Ну да, и говорил он сегодня, конечно, о том, что близка уже полномасштабная военная операция против ДНР и ЛНР. Сейчас с нами на связи председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Пургин. Андрей Евгеньевич, здравствуйте, слышно ли меня сейчас? Да, да, здравствуйте, слышу. Итак, похоже, со слов Порошенко, Киев снова готовится к полномасштабным боевым действиям. Но давайте это как слова пока будем воспринимать. Стоит ли обратить внимание на другое его заявление о децентрализации? Он так часто говорил это слово, что, наверное, обращался в том числе все-таки и к Донецку, и к Луганску. Обратим на это внимание, вы обратили это пшик все-таки. Ну, понимаете, сейчас Украина занимается в основном манипуляцией, то есть это подделкой Минских соглашений. Разговор о децентрализации – одна из таких подделок. То есть там принимается какая-то конституционная комиссия, в которой нет наших представителей. Принимается и готовится закон о каких-то местных выборах, хотя это должна, должен быть закон, согласованный с нами и разработанный совместно. Принимается закон в первом чтении муниципальной стражи, опять-таки это закон, который должен разрабатываться ну, совместно и применяться. То есть это вот такие имитационные, манипуляционные действия, которые производит Киев для запутания Европейского Союза, который не понимает, что происходит. И он считает, ну многие в Европейском Союзе считают, что Минские соглашения Киевом таким образом выполняются. Но тем не менее ничего этого не выполняется. И вы как видите, идет эскалация напряжения, и мы, конечно, возможно, не сорвемся в штопор открытых военных действий в ближайшее время, но на сегодня психологическое и... Обстановка общая, очень накалена. Андрей Евгеньевич, ну вот я еще позволю себе процитировать: сегодня часть сегодняшнего выступления Порошенко. Его слова: мы хотим и готовы хоть сегодня восстановить все экономические связи, но имеется в виду с Донецком и Луганском, снять все внутренние барьеры и ограничения на пути людей и товаров, но при условии, что мы восстанавливаем контроль над внешней границей, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Ну, то есть, условия, как я понимаю, для вас сейчас неприемлемы. То есть заранее неприемлемы и в Поэтому можно об этом говорить. Что это означает? Блокада снята не будет. Для вас вот эти слова что значат? Ну, блокады на самом деле уже давным-давно, то есть очень странное заявление как ну, для человека, просто, который не здесь. Здесь блокада давно, и все прекрасно понимают, что Украина делает максимум для того, чтобы осложнить нам жизнь. Блокада продуктовая существует уже давно, она только усложняется. Вы знаете, постоянно перекрывается время от времени трассы, время от времени пропускают только пешеходов, постоянно усложняется обстановка с пропусканием и прочим на это зарабатывают сумасшедшие деньги батальоны это кормушка всем нужна. разговоры о том что они блокаду усилят но ну, она усилена сейчас по максимуму разговоры прочие это это просто разговоры на самом деле как вы понимаете контроль над внешней границей и так далее все это такие какие-то эфемерные вещи нужно четко действовать в рамках того что было подписано 12 числа для того чтобы украина получила контроль над границей, и, или получила хотя бы какое-то доверие жителей. Вот Для этого должно пройти очень много времени, и Украина должна произвести огромное количество действий. И думаю, если она эти действия произойдет, то Порошенко уже не будет президентом Украины. Вы сказали фразу, которая запомнилась, мы э, надеемся, что удастся не сорваться в штопор, ну понятно, надеемся, что полномасштабного возобновления боевых действий не будет. Это надежда, ну какой процент, что не произойдет, э, эскалация конфликта, ну не, доведет, не дойдет он до вот, реальной настоящей войны, которую мы видели недавно. Сколько шансов на это? Но ну, на самом деле, ситуация серьезна тем, что Украина потащила опять все тяжелые вооружения к линии соприкосновения. Это и ухудшило и психологическую, и прочие обстановки. То есть, имеется в виду, если раньше было понятно, что большинство вооружений, кроме там отдельных подразделений, тяжелых отведено, то сегодня все эти вооружения, и ОБСЕ это уже фиксирует более 10 дней, находятся на линии соприкосновения. То есть, имеется в виду, их могут использовать в любой момент. И это очень сильно обсложняет обстановку, так как всем понятно, что если ружье на стене висит, ружье рано или поздно будет стрелять. Спасибо. С нами на прямой связи из Донецка был Андрей Пургин, председатель Народного совета ДНР. Спасибо.